Всем привет! С вами Мария Солнцева и канал Аренда недвижимости в Москве. Мы продолжаем серию видеоуроков, как снять видеообъявление. В этом уроке поговорим о кухне. Итак, на что стоит обратить внимание, снимая кухню. Начните с общего описания помещения: его площадь, форма, отделка, дизайн, конструктивные особенности помещения. Далее показываем мебель которую вы предлагаете в пользовании вашим квартирантам. Начните с кухонного гарнитура. Откройте шкафчики, подвигайте ящички, покажите все полочки, все крючочки для полотенец, шилку для посуды. Покажите, что все в рабочем состоянии. Стол или барная стойка, покажите с разных сторон. Подвигайте стулья, покажите, что они не сломаны, укажите их количество. Если есть посуда, покажите ее. Иногда это бывает важно. Покажите все интересные мелочи. Все, что можно продемонстрировать в работе, продемонстрируйте. Если мебель того стоит, расскажите о материалах, из которых она сделана. Показывайте и рассказывайте все. Мелочей не важно, тут нет. Не спешите, за вами никто не гонится. Техника. Первое, что стоит показать, это печь. От нее и танцуем. Лучше, если печь электрическая. С газом могут быть проблемы. Если дом генсифицирован, идем в поликлинику и получаем справку о совершенно индивидуальной клинической непереносимости газа. Убираем газовую печь, ставим нормальную. Что показать самой печи? Конфорки, сколько, в каком состоянии, какие. Духовой шкаф. Не поленитесь, откройте, покажите. Если есть особенности, например, гриль, покажите положите инструкцию по пользованию печкой, если есть, на видное место. расскажите, где лежат все остальные инструкции. холодильник. откройте все дверцы, покажите холодильник изнутри и снаружи. посудомоечная машина. покажите, что она работает. расскажите о вместимости и времени одного рабочего цикла. вытяжка. включите. продемонстрируйте. помните. Все, что вы не показали в работе, может оцениваться как неисправное. Краны, сантехника, покажите все. Кран крупным планом, напор и чистоту воды. Есть фильтр, расскажите о нем. Покажите трубы под мойкой. Естественно, снимая трубы, вы натолкнетесь на мусорный контейнер. Хороший повод рассказать о правилах утилизации отходов, принятых в вашем доме. Есть ли мусоропровод? далеко ли общий контейнер и тому подобное. Если есть дополнительные бонусы в виде телевизора или стиральной машины, покажите, расскажите. Главное, на что стоит обратить внимание и продемонстрировать на кухне, это работоспособность всех ее компонентов, включая мебель, бытовую технику, водопровод. Ну и, конечно, чистота и уют. наш видеоурок урок закончен. Если вы еще не подписались на наш канал, сделайте это. Обязательно пишите интересные комментарии. Если урок показался вам полезным, покажите его друзьям в социальных сетях. А как это сделать, я думаю, вы уже знаете. Творческих успехов и хорошего вам настроения. Встретимся в следующем видео уроке. Пока!